Всем здрасте. Я хочу объявить о том, что на моем канале открылась новая рубрика 640 Кирабайт хватит всем. В этой рубрике я буду пытаться запустить разнообразные операционные системы на железе, на как можно более слабом железе, который не удовлетворяет даже самым минимальным системным требованиям. И начать я хочу эту рубрику. Как, как не трудно догадаться, с GNU Linux, а точнее с одного из GNU Linux дистрибутивов, которого мне удалось запустить даже на 32 мегабайтах оперативной памяти. И в отличие от многих других, там используется довольно свежее программное обеспечение и довольно современное ядро 3.16, и этот дистрибутив называется Slitas. Итак, создаем новую виртуальную машину. Пока тестирование. тестировать мы будем на виртуальной машине. Но как только я где-нибудь достану соответствующее железо, я буду проводить живое тестирование на реальном железе. Создаем виртуальную машину. Так. И начнем мы с нижней отметки 128 мегабайт узов. Жесткий диск. Выберем всего лишь гигабайт. Ну, пусть будет столько, да. Так. смотрим, это пусть будет, выбираем и запускаем, выбираем русский язык. Запускаем. Загружается система. Загружается. Загрузилась. Смотрим потребление памяти. 39 мегабайт. Но это не пока. Я еще буду его допиливать. Сначала установим систему на жесткий диск. Выбираем минутку. непредвиденное обстоятельство Не пойдет. Что-то не хочет ставиться. Что-то ему не нравится. Пароль эуд. По умолчанию. Пароль эуд. Но что-то ему не нравится. Дело. Возможно, ему не хватает оперативной памяти. Добавим до 256 мегабайта. Может это что-то изменит. Выбираем все по новой, русский. FC1. И ждем. <coughs> ждем. И смотрим. Мы даже видим, что... Появился русский язык. До этого почему-то все было на английском. Я так до сих пор не понял, как это связано. Между собой. Ну, попробуем еще раз. Открылся браузер, это уже не очень хорошо, так как, может, браузер вещь тяжелая, но может зависнуть, хотя пробуем, все же попробуем. Создаем раздел подкачки, примерно столько же, сколько Windows 2000 выбирает при таком объеме оперативной памяти. И раздел вот пусть будет X2 применить ждем хотя пусть будет X4 применить все Сейчас еще добавим фраг за, загрузки, продолжим, выбираем раздел. Так, установка загрузчика, проваль трогать мы не будем. Так как это тестовая система, то придумывать пароль велосипедита я не собираюсь. Устанавливаем и надеемся, что все установится. Процесс завершён. Можно перезагружаться. И на удивление система потребляет очень малый объем оперативной памяти, хотя у нас тут запущен браузер. Очень интересное решение, хотя у меня это, честно говоря, немного вызывает опасения по поводу пожелаемых ресурсов ошибка что же это такое что то пошло не так Интересно. Когда в первый раз я все ставил, все было хорошо. Сейчас что-то не идет. Что-то ему опять не нравится. Может образ битый. Запускаем. Изначально я установил этот образ. Возможно, что этот образ с дефектом. Попробуем все переустановить заново. И тут мы видим, что иксы не запускаются. Попробуем их запустить учную. Будем все те же операции, и опять проблема. кажется я понял в чем дело где-то на форуме я слышал что с Слитас не очень дружит с X 4 возможно ему не нравится файловая система все же нужно было форматировать в X 2 возможно в этом дело попробуем так <къех> снова проводим все те же действия пусть Это, Устанавливаем. И ждем. закончен надеюсь все получится нет не идет что же делать То-то -то мне все мне не везет. Здесь не работают иксы, а здесь что-то не устанавливается. <клёх> Возможно, ему не нравится разметка низкая. Ему не нравится то, что системный раздел расположен на том разделе. Попробуем наоборот. Загрузочный раздел мы сделаем первым, а подкачку в последний. Уже в третий раз запустим установку, <связывающие> будем надеяться, что все же она поставится. Это издевательство. Что-то ему в упал не нравится. Но что? что ему не нравится. Я все делаю так, как делал до этого. Но он не хочет устанавливаться. Может все же оба кривой попался. По-моему, обычный обас. А здесь блокованный установщик. Если это не поможет, я даже не знаю, что и делать. Установка завершена. Посмотрим а сделаем. Может тут что-то есть, что мешает ему запуститься? Вроде бы все правильно. О, неужели заработала? Наверное, все же был образ битый. Так как изначально я устанавливал этот образ обыкновенный, а сейчас я попробовал установить LoRAM образ. В чем отличие я так и не понял, но видно, что LoRAM образ не очень-то доработанный. Также мы видим, что у нас опять отвалилась русская локализация. Так, попробуем установить нужные локалии. Так, отключим интеграцию мыши. Да, устанавливаем языковые пакеты. Удалим лишнее и, и да устанавливаем экстра пакет. Выходим из пользователя, но входим обратно. Нет, не помогало. Придется перезагружаться. Пошел не так. Давай, ставься. Тут настроить. О, наконец-то. Сейчас мы должны первым делом подключать лишние службы и отключим панель увед удал... нет отключим уведомления если надо я сам буду обновляться мне не нужно вчера подсказка также мы подключаем лишние службы Начнем с выпиливания лишних компонентов. Запускаем менеджер пакетов. Запускаем. Обновляем. Обновляем. ставим рабочий стол так отключаем вопсе фоновые картинки делаем фон а windows 2000 или windows 95 кому как больше нравится это немного синеватый, голубоватый должен быть. О, вот примерно нет еще. Немного... Фон должен быть потемнее. Но ну, примерно так. Так лучше. Настроим панель задач. Так, панель задач. Здесь будет сероватый. Сильно серый. Настроим панель задач. Так, лучше. Так. Нет, пусть будет... М -м, куда то да. Пусть будет так. Настроить один клик. Так, настроим будет x архив в качестве архиватора. Теперь установим нижние программы. Непонятно, почему разработчики Слитазы не позаботились об архиваторе по умолчанию здесь нет ни одного архиватора графический насчет консольного я не проверял но для дистрибутива рассчитанного на графическое использование такой важный инструмент как архиватор должен присутствовать также мы Для оптимизации отключим дисплейный менеджер, который потребляет очень много оперативной памяти. что еще есть. подключаем лишний мусор. я пусть живет. перезагружаем и смотрим, что получилось. что-то запустились, но не полностью. Снова запускаем. И на сей все должно. Похоже, опять что-то включилось. Так и есть. Это надо вырубить. Где же она прописана? Опять. опять перезагружаться Загруз... Загрузились. Запускаем миксы. Снова. И смотрим, сколько система потребляет. 25 26 мегабайт. Хотя, мне удалось добиться еще более низкого потребления памяти, но... Думаю, что я и так сойдет. Я и так долго все настаивал. В рамках моего видео будет и так слишком все много времени на это ушло. Поэтому что ему опять не нравится? Ему опять не нравится. Как мы видим, пошли какие-то проблемы с пакетным менеджером. Не хватает каких-то библиотек. Придется устанавливать по старинке, через терминал. Я ставлю что-то отвалилось. Попробуем исправить. Что же делать? Надо разобраться, как эта штука работает. что-то не обновилось. интересно. Почему же... так ты таких проблем быть не должно. Где-то что-то накосячили разработчики. Или, может, я накосячил. позитории криво установлены. Попробуем перезагрузить короче решилась проблема путем ручной до установки библиотеки либжбек туба. Возможно, что такие-то разработчики не недостающей зависимости. Может пакетный менеджер, но теперь все должно работать. Теперь все работает. Смотрим потребление оперативной памяти с запущенным в браузером. По-моему, выйти в интернет. Как мы видим, потребляет всего 36 мегабайт. Что довольно неплохо для нас. Но мы же хотим запустить этот Linux дистрибутив на 32 мегабайтах оперативной памяти. Будем пробовать. Будем постепенно снижать пранку опер... объема оперативной памяти. Запустили в браузер, попробуем что-нибудь еще открыть. Рисовалка Paint Paint. А еще все держится нормально попробуем тогда ничего не закрывая послушать например музыку сначала скачаем ее какую-нибудь музыку так. Скачиваем, без разницы, что лишь бы проверить, ничего не закрываем, чтобы показать, насколько система хорошо работает на таких скромных по современным мелким объемам оперативной памяти в Сейчас всего 128 мегабайт Озу. Так, отключаем отображение скрытых папок, так как много мусора от него. И так, еще один момент. Можно менять скорость воспроизведения? Включить реверс? Пока объемы. Потребляемые оперативной памяти не зашли за красную челту, несмотря на такое большое количество открытых приложений. Пробуем что-нибудь еще запустить. Проверяем, насколько система будет работать, насколько стабильно система будет работать в таких условиях. Открываем все, что можем. Что-то уже пошло не так. Хотя еще памяти еще достаточно. Возможно какой-то баг. Хм, интересно. Еще поменяем. Дефолтный браузер документация, как мы видим, система еще до сих пор встает. Откроем архиватор. Пока даже не работает почти раздел подкачки. Судя по миганиям жесткого диска, swap еще не, не активно не используется. Откроем электронную таблицу. Oh. сейчас... And. Нет, не получится. еще до сих пор работает попробуем еще в интернете поработать посмотрим насколько все хорошо работает так. даже раздел подкачки почти вообще не используется жесткий диск почти не мигает ну и зытка Это уже довольно хорошее достижение. А стадия? я в начале видео говорил, что тут используется современное ядро. Сейчас мы это, в этом убедимся. И как мы видим, да, я не убрал T16 Linux T16. Довольно-таки свежая еду, Хотя не самая новая, но и не старая, как, например, в DSM Linux и D Linux и тому подобных дистрибутивах. Где там вообще используется и 2.4, например, которое уже давно устоявшая и давно этим такими Сталыми ядами никто не пользуется. Откроем аудиоредактор. Пластинки. Мы видим, что есть какие-то глюки. Возможно, это связано с виртуальной машиной. Возможно, дело тут... В иксах. Точнее, в дворах года. Так оно, скорее всего, есть. Ну что ж. Возможно, проблема с панелью. Так. Скорее всего, как бы нажать. Ну, понятно, в чем дело. Слишком много окон и список растягивается до, до самого по. Из-за чего? вызывает грюки ли панеля. ли панель. Или как он правильно читается. Есть даже видео проигрыватель, но думаю, лучше его сейчас не запускать. К тому же у меня нет видео. да его проверки снимок экрана. Немокриканно. Можно нарисовать усы. Закрываем. Создать... А, сидим. Не будем это делать. И запустить еще один калькулятор. В принципе, здесь ничего такого интересного нет. Уже заработал ж раздел подкачки. Видимо, уже начинается подходить прием. Приближаться к приему, запускаем шахматы, смотрим. Теперь повышаем, понижаем, как сказать, ужесточаем условия нашего теста. Сейчас ему доступно 128 мегабайт в Понизим это, это число до 64 мегабайта. включаем 64 мегабайта, запускаем и смотрим что из этого выйдет, что из этого получится, в принципе он должен работать. Запускаем иксы, Их нужно два раза запускать. Это, видимо, бак с литазом. Отключаем интеграцию мыши. Так как она работает довольно криво. Запускаем диспетчер задачи. Смотрим. Видим всего 26 мегабайт занято. Хотя я, мне удавалось и до 22 мегабайт понизить требования, но в рамках передачи я думаю, что займет слишком много времени. Запускаем браузер и попробуем выйти в интернет. Как мы видим, все работает. Даже раздел подкачки не используется в опсе, судя по активности жесткого диска. Запустим КТОП. Что он показывает? В принципе, то же самое, что и Лейкстаск. То же самое. И всего там сколько? Подкачка. Всего 5 мегабайтов. В принципе, неплохо. Викип... Википедию, какие-то проблемы с севти... сертификатами, что-то ему не нравится. Ну, в принципе, все работает. Даже в отличие от старых ишаков в винте, он Почти нормально открывает все более-менее простые сайты, в отличие, например, от того же Internet Explorer в Windows. И, в принципе, очень мало использует оперативной памяти. Для простого использования интернета, в принципе, все работает довольно хорошо. Ничего не тормозит, можно даже еще что-нибудь запустить. Инстагравку хотя уже... Слышно как используется сделал подкачки. Но система не тормозит. Все довольно отзывчиво. Работает. Никаких дискомфортных ощущений от использования не возникает. Можно даже еще что-нибудь запустить. Хотя уже видно, что система напрягается и уже используется подкачка. Так и есть. Но система довольно стабильно работает и почти не тормозит. что для современной системы довольно очень даже хорошо. Еще раз усожним условия теста. Снизим объем зум до 48 мегабайта оперативной памяти. 48. Снова запускаем. Смотрим, что из этого получилось. смотрим потребление оперативной памяти 21 часть памяти на ушла в раздел подкачки посмотрим так и есть попробуем опять открыть веб-браузер и посмотреть насколько все будет работать снова открываем google например уже видно что немного подтормаживает, но в принципе система еще до сих пор работает Можно до сих пор даже пользоваться интернетом, что довольно неплохо. Даже в приличную работает. слышится что раздел подкачки довольно активно используется лучше избегать сайтов с большим количеством картинок и других тяжелых элементов попробуем что-нибудь полегче сделать например порисовать в принципе это идет без проблем Открыть какие-нибудь картинки. Где же здесь картинки? Где-то они должны быть здесь. Нет. Где же здесь картинки? Это ему не нравится. Видимо ему что-то не нравится. Теперь еще услышнем тест. Теперь уменьшим объем завода до 30 куб оперативной памяти. понижаем 32 запускаем смотрим и любуемся что из этого получится Система в консоли потребляет всего 8 мегабайт. Ну, где-то 8,5 Теперь запустим иксы. Запустим соляне. Первый раз. Второй раз. Сразу зашушал жесткий диск. Это уже ему не очень нравится, Но, тем не менее для Xd он не загружается. Правда? тормоза уже довольно ощутимый, то есть, вообще система тормозит, но... система продолжает работать. Попробуем загрузить голый опен бокс. работает Не сказать, что система летает, но для современного дистрибутива 32 мегабайта это очень даже хороший результат. Хоть и используется и сделал подкачки, но мы видим, что даже на таком объеме памяти можно даже работать. Потребуется еще будет тонкая напилка и выпиливание лишних служб. Как мы видим, тут есть даже что оптимизировать. Например, это можно спокойно выключить и освободить лишние мегабайты пзу. Подключать лишнее. Итяну запустить на двадцати четырех мегабайтах. ошибка 16 мегабайт ну все видео по заканчивать